Дорогие друзья, этот видеоклип мы посвящаем героям-спасателям, тушившим пожары в Турции в 2021 году и выражаем им свою благодарность. И злей в словах свою печаль, Молчание боли, не смягчает, Когда тебя кому-то жаль, Пускай тебя он пожалеет. Увидишь, как... И злей в словах свою печаль Дай Если вдруг среди людей Все души добрые Yeah, yeah. Oh,